Времени суток, с вами Катамхали До нового года остается Получается всего два дня Ну так что уже можно поздравлять всех С наступающим 2023 Годом, ну а сегодня Я буду открывать коробки, коробок у меня Много, да, вон 17 маленьких 19 больших, даже три гигантских, еще и 3 суперконтейнера Сюда затесалось, ну вот так вот Да, сейчас беру вот эти коробки ежедневные Все на камуфляж стараюсь И бац, и 3 суперконтейнера супер Выпали, ну а, нет, два выпало. Один я получил вот за эту, да, за вход в игру. То есть там входишь, и в итоге конечная награда это суперконтейнер. А, получается. В общем, давайте открывать. Ну, думаю, из такого количества коробок что-то интересное точно должно выпасть. Кстати, да, до этого я открывал, мне все там премиум аккаунт. Премиум аккаунт, ну, теперь, <laughs> мне не особо нужен. Купил этот, как его, по скидке там целый год према, так что... Играй не хочу, называется. Ну, первый супер. Супер это, так сказать, для разминки. Ну, 100 флажков, причем полезная скорость корабля. Я, я сейчас без флажков стараюсь не играть, если они заканчиваются. Иду просто и покупаю. Они весьма полезны. Вот, 1000 золота. Нормально. Восполнить немного запаса тоже полезно. Ну и третий супер контейнер Здесь тоже... А, не хотел сказать флажки? Нет. На плюс 40 кредитам. Ну, теперь, наверное, по порядку. С маленьких... От маленьких пойдем к гигантским. Ну, блин. Свободный слот. У меня больше ста этих слотов, а они мне, в принципе, не нужны. Вот это вот, мне кажется, в коробку не должны были класть вот такие подарки. Это, так сказать, прикол какой-то, блин. Затычка. Лучше, лучше пусть побольше флажков сыпется, но вот такие подарки нам не нужны, да, там, дайте кредиты туда, не знаю, что-нибудь это. Вот, вот, вот это я понимаю, 400 тысяч кредитов, это нормально. Это гораздо лучше, чем какой-то слот в порту. Ну, не знаю, слоты могут быть полезны только, да, совсем начинающим игрокам, им, возможно, это нужно. А вот люди, которые уже играют в эту игру годами, это так сказать, бесполезная приблуда. Так, опять бонусы на кредиты. Не, ну вот эти бонусы тоже полезные, да? Мне кажется, вот это к лучшему то, что разделили. Вот эти бонусы от камуфляжей, да? Просто камуфляжи теперь, в принципе, особо не нужны. Чисто визуальные эффекты, как, ну да, косметика для корабля. Я их все продал. У меня вот настал момент, когда мне остро не хватало кредитов, и я просто продал все, все камуфляжи. Вот, тоже полезно. 5 штук продам, там больше сотни, да, сколько он там стоит, этот камуфляж, не помню. Да, там самые дорогие, 40, там с чем-то тысяч, по-моему, или 20 с чем-то. Ну ладно, не важно. Так, флажки, ну, тоже полезные. Ну, пока не особо что-то интересного ни разу не выбыло. С новогодних коробок засыпает, пока флажками, камуфляжами. Ну, пару раз, получается, серебро упало. Опять флажки, флажки, флажки. Что-то немного подвисает. Да я вот царю, когда сейф выпадает, думаю, блин, ну наверное золото. Не, нифига. Опять третий раз кредит. Ну, все равно уже лям 200. Камуфляжа. Так, скоро маленькие должны уже закончиться, по идее. Оп, я вот когда якорь вижу такой, блин, может корабль? Нет, хотя да, когда выпадает корабль, там и получается выпадает, да, такой маленький корабль. Еще один. Слот в порту. Ну дайте что-то стоящее, да, вот. У людей Новый год. Кто-то эти коробки покупает за реальные деньги, открывает, а там вот, ну ладно, вот это вот полезный, да. Свободный опыт. Вот на опыт вот такие вот синие особенно. Ну и особенно красные. Корабли очень быстро прокачиваются. Так, ну тоже пойдет. Ну флажки, в принципе, все полезные. так? Ну, кроме единственного, который там на Таран идет. Минус 50%. Так, это какой пошел? Это, наверное, большие пошли. 1500 дублонов сразу, да? С большого прям, ну, не знаю, процент. Вроде одинаковые, там только количество наград разное. Ну, зато флажков надо сразу на ну, выпадает на до следующего года как раз. Ну, вот. он полезная штука, весьма. Тоже, тоже пригодится. Свободный опыт нужная вещь. Да, кстати, сейчас вот раньше у нас за свободку там. Ну, отсюда выпадает вон сразу лям 350 тысяч кредитов. Да, раньше за свободку у нас там корабли всякие продавались. О, 60 тысяч летного опыта командира. Ну, тоже штука полезная. Сейчас, по-моему, таких кораблей больше нету. Так, еще получается 11 больших осталось. И... Дальше пойдут. Три гигантских Я вот не помню, у нас в кораблях гарантированная награда есть сейчас, как в танках, или нет, если честно. Что-то. Ну, отсчета никакого нет. Да, в танках-то мы знаем. Там на 50-м гарантированно выпадает. О! Ну вот, наконец-то! Что-то интересное. Линкор восьмого уровня бородино. Я даже его хочу изучить. Так, восьмой уровень, восьмой уровень. Выставляем. Восьмой уровень. Советский, вот он Бородино. Не помню, что это за корабль. Так, ну две башни, по три ствола в носовой части, что у нас там с калибром. Ну для восьмого уровня 406 миллиметров это серьезно. ПМК, ну тоже, да, 180 вроде, но смысла в них нету. Вот они две башни. Конечно, в ПМК прокачивать этот корабль. Не вижу смысла. Дальность стрельбы. Ну, нормально 19.6 пойдет. Живучесть 64 64.200. Ну, ничего тоже выдающегося. Так заметно 16.9. То есть не очень хорошая. Маневренность. Ну, кстати, да, с флажком. Нормально там под 33 узла будет. Ну, кстати, да, вот на таких кораблях удобно играть. Не надо ничего думать. Носом выкатился и стреляешься спокойно, да. Такой однообразный тип геймплея, ну. А, ну плюс еще 75 стали, мне это позволит заработать. Ну что ж, немного, но порадовали. Едем дальше открывать. Осталось еще 12. опять бонусы, экономические. Кстати, ни одного экономического бонуса вот синего не выпало, мы, к примеру, на кредиты. Что как раз из бонусов самое, наверное, нужно. Так, еще лям 350 тысяч. Жалко, здесь счетчика нет, как в танках, чтобы, да, вот такого посмотреть, что в итоге со всех этих контейнеров выпало в общей сложности. элитный опыт командира. Ну, еще один большой и самый жирный гигантский. Из гигантских, наверное, могут выпасть эти красненькие бонусы. О! Шестой уровень. Ну, этот так уж. Его изучать не будем, да? Для меня, в принципе, большого интереса корабли. Все, что ниже восьмого, не представляет. Так, чисто для коллекции, ну и плюс раз в год сыграть вот эти до да, бонусы там, вот на новый год там уголь заработать на них, сколько 750 углячу. Коллекция пополняется потихоньку, ну теперь гигантские, с гигантского сразу, оп, блин, семерка, линкор худ. Ну, в общей сложность Три корабля я уже вытащил. Причем эти все подарки, да, вот, ну, я сразу не сказал за эти, за сертификаты, короче. Ну, в кавычках халявные. Ну, там есть несколько халявных, да, там большой один, по-моему, и несколько маленьких. То есть, да, там вот за что-то ты получаешь, ну, а так плюс. Ну, в принципе, тоже что там, халява. Просто играешь в игру, срубаешь сертификаты. Главное, было бы у тебя большое количество десяток. Ну, еще что там? О, две с половиной тысячи золота. Я уже почти отбил этот, то что потратил 12 тысяч золота на год аккаунта. У меня, кстати, сейчас посмотрим, сколько. Еще один корабль. Семерка. Полтава. Ну ладно, посмотрим для разнообразия, что из себя этот корабль представляет. В общем, контейнеры я все открыл, так также оставляем советские семерки. Вот она Полтава. Ну что тут, три башни по три ствола Сейчас посмотрим Калибр, 356 мм Дальность стрельбы 18.3 ПМК, забываем про ПМК Здесь оно так постольку, Поскольку Маскировка, ну неплохая Кстати маскировка, да, если взять талант У капитана, ну в районе 12 километров там от игры На средней дистанции от главного калибра Да, там есть возможность будет отсветиться Скорость так себе Живучесть, живучесть. Ну, тоже для семерки ничего необычного. Можно, кстати, да, немного здесь ПТЗ увеличить. Если талант взять, будет 40% тоже. Тоже неплохо. Но это семерка. Ну, 750 угля в копилку. Так, что-то я еще хотел в конце посмотреть, а что забыл. Или, или что-то сказать я хотел. А из головы вылетело. Бывает вот так, да, вот отвлекся на корабль. И все, и забыл. Ну ладно, не буду тогда, а то получится. Я уже сейчас буду видео затягивать. В общем. А, золото я хотел. посмотреть, сколько золота? Да нет, кстати, не так-то и много. В итоге где-то получилось 4000 золота. Я вытащил. Ну, что для такого большого количества коробок очень и очень мало получается. Да. Ну, что есть, то есть.